Всем привет, меня зовут Макс Риск. 7 идей, 7 идей для доп... дополнительного заработка. Ате заново. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу вам 7 идей для дополнительного заработка. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Так, давайте, так то, первая тема это криптовалюта. Что там можно покупать? Можно не совершать не покупать. Можно любую криптовалюту покупать. Также второе, наверное, совет покупать акции наверное также поет облигации и еще одна схема так значит смотрите можно развить хобби это третий совет третий хайдхайп будет развивайте свое хобби например вы делаете красивые фотографии можете выкладывать создавать группы разные Выкладывать видеоролики рассказывать или вы крутой монтажер Скрины и делайте какой-то монтаж, кстати, есть такая тема, заходит, вы делаете нарезку из каких-то фильмов только, чтобы они вас не забанили, а то есть риск. вы можете так делать, хайпануть на этом, потом удалить. Я тоже так смотрел, тоже пробовал такую тему и хайпанул. Потом сразу, не так, так много, но бывает, что -то лучше меня хайпит. Очень много. Набирает там уже 10 миллионов всего канала там. Много набирают. 100 минут в дом. Потом их удаляют, задают канал, каналы, запоминают и... Да, 10 тысяч подписчиков запомнили их. Я в шоке. И там он на канале написал, мне удали канал, 29 тысяч подписчиков. Много подписчиков убирают. Так что... Можете на этом хайпануться. Так, э, четвертый совет. Это... Инвестировать... Деньги можно вставки трейдинг это одно и то же вроде бы ставки то ставки трейдинг это трейдинг нужно время на это вот тогда ставки это меньше чем времени так что если кто-то фанат то в принципе можете набрать на хайпануть если вы фанат футбола можете выиграть попробовать такие темы но это не значит что вам нужно стартовать с до 100 долларов потому что вы так много не заработаете тем более у вас будет минус скорее всего потому что вы ничего не знаете рекомендую сначала начать с криптовалюты или акции я начинаю с криптовалюты уже потом акции начну пятый совет И прям все поговорил да может быть даже все семь советов уже сказал если что-то я не договорил, напишите в комментариях. Вот. Пятый совет. Хобби. Рассказал, что можно превращать. В него. Создавать сайты, группы. Вот этот хайп будет пятый совет. Создавайте хобби в группах. Можно в вконтакты группу разместить. Меня там забанили. Как там? именно не забанили, меня не взломали. Поэтому... Я вошел в другую социальную сеть, там безопаснее. Ищу социальную сеть, есть Facebook, очень хороший, Там хоть не заблокируют, так что используйте, там есть группа. Влаживайте ролики, там есть, кстати, mm. шестой совет. Шестой, могу 6 показать, но скажу шестой, вот так вот. Это зайти в Яндекс, там куча есть Яндекс, есть такая Яндекс Директ, это как Инстраграм Директ. Там это, делаем вам вопросы. Грубо говоря, Яндекс День. Там можно писать статьи, видеоролики влаживать. В общем, хайпан можно, это дополнительный заработок. Мы же говорим про дополнительный заработок. Это подходит для вас. Седьмой совет. Это... Яндекс сказал, да, вроде... давайте так скажу. если вы видеоблогер, то можете влаживать на Яндекс на тот же Рутуб, видеоролики и так дальше. Если вы вылаживаете фотографии, то ищите такие же подобные сайты. Их достаточно много, можете группы открытых там влаживать, как писать, обязательно пишите Писание пишите сети пишите копируйте то что вы пишете и в принципе вам поможет вроде это все советы 7 способов если что что-то я не договорю пишите комментарии всем рассмотрим макс риск есть такие подсказочки на ютюбе есть такая круглая справа от вас нажмете на пожалуйста нажимайте и смотрите что такое трейдинг там будет Нет, не Там не так уж много вылаживаем заставках вот и в конце видеоролика есть такие и также по рекомендациях это поможет вам ведь нереально наверняка если только взять книжку и все вам рассказать то это возможно реально а так есть такой способ смотрите следующие мои ролики рекомендации тут всем удачи и пока